Горение чистого гремучего газа, то есть чистого водорода среди кислорода. Пламя еле заметное, но при добавлении углерода мы видим ярко выраженное основание пламени голубого цвета. Максимальное обогащение газа углеродом. Добавление чистого гремучего газа. И полное закрытие подачи углеродной составляющей. Мы снова можем наблюдать, Горение чистого гремучего газа, то есть горение чистого водорода в среде чистого кислорода. Добавляем углерод, полностью закрываем подачу чистого гремучего газа и тушим горелку.